Всем привет! Сегодня прихожу к вам с видео, о котором вы меня очень просили, а именно я буду рассказывать о гель-лаках, о том, как я делаю маникюр дома. И, девчонки, я не профессионал, я просто в один прекрасный день решила сама сделать себе гель-лак. Все потому, что я страдала ломкостью ногтей у меня не держался уже ни один лак дольше, чем два дня и я не была довольна результатом который получала от гель-лака сделанного в салоне поэтому я решила попробовать сама сама выбрала продукты, которые меня интересуют и расскажу вам о одной очень интересной находке первое, что я сделала это, конечно же, проштудировала интернет в поисках того, что же мне понадобится первый набор свой одолжила мне подруга я не покупала ничего, попробовала, мне понравилось, и кель-лак у меня держался идеально в течение двух недель, я была довольна тем, как выглядят мои ногти, они были блестящими, и подружка мне одолжила лампу, которая так у меня и осталась, потому что она ею не пользуется, это обычная лампа, которую она приобрела на ebay, она стоит Буквально там 10 долларов, может 15, то есть не покупайте такую вот обычную лампу с четырьмя лампами дороже, нежели 15 долларов, потому что есть разные предложения, но эта лампа действительно очень дешевая, не стоит покупать дорогую. У нее здесь есть таймер и очень удобно, потому что в основном требуется 2 минуты для того, чтобы каждый слой высох. Второе, что нам понадобится, это полировочный блок. Причем, когда я делала гель-лак в салоне, мне очень сильно травмировали ногтевую пластину. Так как я говорю, все зависит от мастера, поэтому я взяла обычный блок матирующий. Очень важно не стирать ногтевую пластину, а очень как бы, аккуратно ее сделать матовой. И при помощи этого мы ее также выравниваем, убираем какие-то там неровности, возможно, на ногтях. Очень аккуратно и главное пройтись по всей ногтевой пластине. Следующее, что нам понадобится, это не совсем ватные диски, но и не салфетки. Это вот такие вот специальные штучки, которые не пылят. То есть, когда мы протираем ногтевую пластину, ничего на ней не остается. И потом надо обезжирить ногтевую пластину. И я выбрала для себя фирму «Самилак». Я сейчас расскажу почему. Это обычный вот такой вот обезжириватель, который вы можете приобрести, я думаю, в каждой марке, которая делает продукты для ногтей. Протираем просто каждый ноготок и наносим базу. И вот говорят, что база и топ это самое главное. Неважно, какой вы выберете цветной лак. База это просто надо выбрать что-то очень хорошее. Чем меня заинтересовала марка лак»? У меня были очень ломкие ногти, хрупкие, как я вам сказала, поэтому я выбрала и базу, которая называется Hard. то есть именно для таких ногтей, которые у меня были. Эта база более густая, нежели обычная и она очень просто наносится, она держит вот гель-лак прибитый. Ничего не происходит с ногтями, они идеально выглядят, даже несмотря на то, что они были такими тоненькими. И я боялась, что не выдержит ни один гель-лак у меня на ногтях, так с вот этой вот базой просто на ура все держалось. Мало того, мне она понравилась тем, что если ногость какой-то один поломается, благодаря этой базе можно его продлить даже на 2 мм, 2-3, я думаю, это максимум, что можно выжать из этой базы, но... И это хорошо, поэтому вот эта база, это просто была для меня маска. И также попробовала их обычную базу, которая уже более жидкая. И главное нанести базу на всю ногтевую пластину аккуратно, чтобы ничего никуда не растеклось, чтобы база не прилипла, так скажем, к кутикуле, потому что это потом выглядит очень неопрятно, и маникюр уже не смотрится так аккуратно как нам хотелось бы. После того, как мы аккуратно нанесли базу на ногтевую пластину, надо положить руку в лампу на 2 минуты. После 2 минут мы готовы к нанесению следующего слоя. И тогда все это на нанесение, собственно говоря, цветного лака. И тут уже можно выбрать любой цвет. В марке Сами-Лак вы можете найти буквально каждый цвет, который вы себе придумаете. И что меня привлекло, это был второй как бы, пункт, который... вот Решил, что я выбираю марку лак Это их оттенок Бискит 032. Это аналог моего любимого Фиджи. Я уже много раз говорила о том, как я люблю этот цвет. Самый элегантный, самый женственный, самый красивый лак, который я могла бы носить каждый день. Вот. И он также хорошо держится. Могу сказать, что каждый из цветов идеально держится на ногтях. Итак, второй мой любимый это 135 которая сейчас у меня на ногтях, тоже цвет ухоженных ногтей, идеально подойдет также для свадеб и на все торжества, на работу, у кого строгий дресс-код. Следующий лак это Caribbean Sky, как я не люблю, вот знаете, мятные лаки, насколько бы я спокойно к ним не относилась, это очень красивый летний цвет, который я выбрала именно на отдых, и вот на отдыхе он мне не мешал. Следующий летний цвет это 131 Лавный мики, И я не знаю, насколько камера передаст Это очень яркий розовый цвет Но он не настолько, вы знаете, он неоновый, но он не смотрится дешево Сейчас он у меня на ногах красиво, красиво смотрится И еще хотела бы показать вам очень красивый гель-лак Который называется Gold Disco Это 0,37 И это золотой вот такой вот очень шиммерный гель-лак который не отдает дешевизной настолько красиво смотрится на ногтях, что ну, я просто кайфовала, когда он был у меня на руках, на отдыхе. И еще у меня есть обычный белый цвет, который может быть базой под какой-то неоновый, либо же как самостоятельный гель-лак. И он довольно плотный, все гель-лаки не очень густые, с ними легко работать. И... Мне хватает двух слоев для того, чтобы достичь такого полного покрытия. Ни один из этих цветов не просвечивает, что является огромным плюсом. И после того, как мы нанесли один слой цветного лака, мы опять-таки помещаем руку в лампу на 2 минуты. Наносим еще один слой цветного лака, еще раз включаем лампу на 2 минуты. После этого наносим топ. И э, топ также мне понравился очень хорошо блестит, быстро все сохнет, в лампе опять-таки, то есть наносим топ и опять в лампу на 2 минуты. Повторю еще раз, база, два слоя цветного лака и топ, это все. обезжиривателем готово просто просто следующий вопрос как долго держится гель-лаки а в моем случае самолак они держатся у меня даже до трех недель иногда бывают такие ситуации когда мой малыш присоединился к нам такие ситуации когда у меня просто не хватает времени на то чтобы снять гель-лак я вам покажу фото как выглядит после двух недель и после трех, а вы сами решите, нравится вам результат, либо же нет, и готовы ли вы носить один лак так долго на ногтях. Что же нам понадобится для того, чтобы снять гель-лак? Я считаю, что Сами-лак не только держится хорошо, но, к сожалению, хуже всего снимается. Надо дольше его как бы подержать. То, что есть в марке Сами-лак, это вот, такие вот такая специальная фольга, которая имеет уже спонж внутри и мы наливаем специальный препарат на него это препарат для снятия гель-лака наливаем заворачиваем все это дело и оставляем если же ждем когда он уже сам начинает как бы так отслаиваться и потом просто аккуратненько палочкой апельсиновой снимаем его, не травмируя ногти, что мне нравится, это очень удобно, но если у вас нет специального препарата и вот этих вот этой вот фольги, можно купить обычный ацетон, который также хорошо снимает гель-лак и обычная фольга, которую мы используем на кухне, просто аккуратненько ее порезать на части, так чтобы можно было вернуть каждый палец, ну и все, ждем. Когда я снимала другие гель-лаки, мне надо было ждать буквально там... 15 минут, и он начинал сам отслаиваться. В случае с самилака это 20, а то и 25 минут. Но после снятия гель-лака ногти выглядят нормально. Я не считаю, что они травмируются. Как-то если это сделать аккуратно, если ваш мастер, если вы делаете где-то в салоне, это сделать вам правильно, ногти абсолютно не травмируются. Благодаря гель-лаку ногти у меня отрастают. И что самое интересное, я всегда делаю передышку. То есть ношу гель-лак, и потом буквально несколько дней у меня передышка. Я наношу обычный лак, и тогда лак держится хорошо, ногти не слоятся, ничего с ними не происходит, они не стали более ломкими, и, не знаю, в моем случае, это просто была какая-то терапия для ногтей. То есть, если вы не можете отрастить свои длинные ногти, то гель лак вам в этом поможет. Э, вот так. «Вернусь ли я к обычным лакам?» Скорее всего, да, все потому, что у меня маленькие дети, и я не успеваю нанести один гель-лак, поносить его, потом сразу же нанести другой цвет, либо тот же самый. Просто катастрофически не хватает времени, поэтому я делаю передышку. Иногда это даже неделя, две я смотрю по времени. И обычно я в один день снимаю гель-лак, а во второй вечер я его наношу. По времени это занимает буквально полтора часа, то есть если я снимаю старый, делаю маникюр и потом э, наношу новый какой-нибудь гель-лак, в моем случае это выглядит так, если вы умеете аккуратно накрасить ногти, я считаю, что вы без проблем справитесь с гель-лаками дома, все очень просто, быстро и если вы раз купите целый напор, то э, в случае, вот я живу в Польше, да, это приблизительно столько же, сколько я бы заплатила за три гель-лака в салоне. Приблизительно столько же. И держится у меня он лучше, когда я делаю его сама. В общем, вот так вы меня просили, я показала. Самилак могу рекомендовать, кто только может купить. Я пробовала также носить OPI. OPI хуже всего у меня держится CND. Держится неплохо, но неделя это максимум. Хотя, вот, ну, полтора недели еще можно как-то с ними протянуть. Хотя они менее плотные, нежели Самилак. И чаще растекаются. Также мне не понравилось у меня у подружки ее набору приблизительно полгода, и что-то странное стало происходить с кисточкой от топа. Здесь никаких проблем нет. Мне также нравится то, что в этих гель-лаках вот такая вот широкая кисточка, с которой очень просто работать, то есть сразу распределяется гель-лак по всей ногтевой пластине, в общем, я очень довольна, и я считаю, что если вы работаете, если вы профессионал, работаете в салоне, эти гель-лаки, это просто будет находка для вас, поэтому просите, чтобы кто-то вам выслал, возможно, из Польши, если кто-то здесь живет, вот, и я буду однозначно покупать эти цвета, и что касается вот таких вот масках, это для меня э, обязательно цвет фрапе 135, который у меня сейчас на ногтях, очень-очень э, красивый, и 0.32 это фиджи, которые я могу носить бесконечно. И на этом буду заканчивать свое видео, потому что малыш с нами, я не хочу, чтобы он нервничал. Спим мы очень мало в течение дня, поэтому, так видите, чуть без него снимать, чуть с ним. Спасибо вам за внимание, всех целую, обнимаю. Пока-пока, до новых встреч уже совсем скоро.